Убийственный привез пособие, ленье. Да, я наркоман. И это факт, что что-то. Шарялся за свою жизнь не раз. Это, это прям так палевно, что ну, капец. Хорошо. Ну, типа, ну. Ну, да. Я что, милиционер, коррупционер, денежных купюр, коллекционер, отпусти меня, отпусти меня. Ну, примерно так, да. Ну, да. Знаете, что-то такое? Кату-машинка? Нет, не тату-машинка. Курительный приспособление? Ну да. Ну вот есть у меня бургер, который за здоровье можно хлопнуть. Так. Там типа, ну... Ну, если вы не против, конечно. Я... я вообще не против. Также я могу запретить взрослому мужчине заниматься всяким непотребством ну вообще как у вас же даже наушники разных цветов не, у меня просто одни аирботцы, а другие самсунговские что, нормально между собой коммуницируют? не, у меня просто телефон и iPad, поэтому как бы а -а -а. в одно ухо я говорю, а в другое какие-то голоса да, я смотрел просто видео, сейчас я отключил просто не достал наушники. Вкусненько? Понятненько. Не то слово, я бы сказал. А какое? Ну, концентрированное. Нелепно, Это нет, типа... Не, просто если не вкусненько, если вкусненько, не то слово, то какое слово правильное? Правильное слово это это не вкусненько, это типа приятненько. приятненько. А, все, понятненько. понятненько, понятненько. Ну, вот ну, а вы что тут делаете? Я так э, с людьми общаюсь. Записываете? Не особо, не умею. Да, надо памяти много, чтобы записывать. Know, а То есть такое Там какие-то еще мутные настройки, там что-то я как-то попробовал. Да, записываться очень легко. Ну, вы с телефона или с компьютера. С компьютера? Ну, так с компьютера. Ну, там программы есть, есть платные, которые хорошие, есть, которые бесплатные, они, конечно, не очень, да. Я как-то думал об этом, но что-то там надо лезть, ковыряться, знать, уметь не умею, что-то боюсь там. А вообще на какие темы общаетесь? Ну, о футболе могу поговорить. Вы так, интересуетесь футболом? Общение вообще, не, вообще ни капли. Я вот, например, там, вот знаете Владимир Сурдин, есть такой ну ученый, вроде он был блогер еще. Вот я космосом, например, интересуюсь. Владимир Сурдин, вот этот российский ученый, он типа исследователь, я думаю, там астроном. И он типа и блогер еще, он много чего интересного. Вот YouTube канал, я, например, на ночь всегда лекции практически его включающие и типа насыпаюсь. ну постоянно какие-то. Вот, например, вот мне потому что тема космоса там интересна. Вот есть такая тема компьютер интересная тоже, есть там квантовая физика интересная. Вот тригонометрия мне вообще не, если ну, вообще грамма, не интересна, если честно, вообще ни грамма тригонометрии не интересно. Они же все как-то между собой связаны. Кто, кто? Ну вот эти вот все науки, астрономия, тригонометрия. Конечно, это... конечно, но тригонометрия, она далеко не связана с астрономией. То есть, ну, она как бы связана, но не так, чтобы, знаете, если ты, например, интересуешься астрономией, тебе не обязательно интересоваться а а тригонометрией. Если ты научно занимаешься астрономией, то тебе обязательно скорее знать тригонометрию хорошо. Я то есть, ну, и в и этом и... плане да. Да, в этом плане, конечно. Но ну, вот, например, чтобы интересоваться, что такое квантовый компьютер, это ж ну, не надо знать, там, типа, как там все до этого ньютоновскую обязательно выучить физику, потом там Понятно. разных Эйнштейновскую, все. Это ж не обязательно. Можно просто взять и начать интересоваться квантовой физикой, если тебе интересно, что это такое вообще, что о чем это говорит. Согласен. И как? Помогают в жизни знания в астрономии? Ну, я вам скажу, что да, возможно, помогают. А в какой-нибудь случай, чтобы это на практике пригодилось, расскажете? Не, на практике конкретный случай я вам не расскажу. Я вам расскажу, что, например, помогают, что интересно жить. Просто интересно жить. Открытие происходит. Вот это типа интересно, вот допустили телескоп Джеймс Уэбб, который там 10 миллиардов долларов стоит, который там фотографии сейчас дает в космос, там, точку Лагранжа. Просто интересно жить. Вот я в этом плане говорю, что это, типа, как бы такой, так, такие, такие дела, такое вдохновение какое-то, что-то новое, открытие какие-то происходит. Если вы не в курсе, то с 90-х годов сколько поменялось в вот этой всей астрономии, сколько в представлении людей вообще как о мире, в котором мы живем, сколько всего изменилось, Вы, вы ну, это интересно жить просто. Ну да, это одно лишь то, что... Когда я в 90-х в школе учился, еще считалось 9 планет в этой Солнечной системе, а уже 8. Ну, Плутон кто то считает планетой, кто-то не считает планетой. Ну, типа маленькая, меньше, чем Луна, получается. Да, ну, да. Планетой, если... А когда в школе учился, был планетой? Это, знаете, когда в начале э, 20 века героин давали детям как там успокоительное лекарство. То есть, ну и это было. Были всякие вещи, то есть, которые в истории, которые, ну, были ошибки, серьезные ошибки. Там, ну, то есть, как бы, и, и взять вот из работорговлю, например, взять вот, работорговлю. Рабов, как бы говорят, вот там, в Америку забирали, но Америку на самом деле не, не большинство рабов, есть страны, которые намного больше, чем Америка, ну, закупала рабов, когда это было, то есть, и, если бы обвинять в рабстве европейцев, тоже неправильно, потому что там, в Африке, было такое устройство, там были рабы уже, то есть, они и короли этих рабов продавали, и делали на этом бизнес, то есть, и африканские вот эти короли. То и, соответственно, ну, как бы тут сложные такие темы, сложные вопросы. Или люди ошибались, люди делали, держали людей или рабами. То есть это как бы было и такое. Главное делать правильные выводы из этих ошибок прошлого. Это а там, это а да. Главное понимать, осознавать, если ошибки совершал, и больше стараться не совершать. А вы вот в России живете, вот вы как считаете, ваше что поддерживаете, ваше правительство? Ну, по большей части, да. Есть некоторые нюансы, но в большинстве я согласен. То есть, например, нападение на Украину это поддерживаете, да? Да, нападения это не было. Война идет на территории Украины, нападение было, это факт. Тут как бы оспаривать может только зомбированный человек, который находится под воздействием пропаганды. Ну, я не знаю. Просто если бы шла война, наверное, кто-нибудь ее бы объявил. А вы, то есть, в определении войны, вы хотите сказать, что есть такое э, понятие, что если эту войну никто не объявил, то эту войну не считается. Ну да, сейчас в мире... У него идет три войны сейчас идет конкретно самая большая война вообще затонул такой крупной войны как в украине не было ну, давно вообще в мире нигде ирак сирия что Ирак, посмотрите, Ирак и Сирию вы бомбили, да, там, типа. Россияне, они там научились, когда у людей ПВО нету, они там города равняли землей, это да, это мы знаем, это мы видим. А кто? что россияне. Россияне поддерживали этого осада, который такой же, как Путин, диктатор, как и Лукашенко, который захватили власть, и они хотят отдавать эту власть. И будут удерживать ее любыми способами, там химическое оружие, там было применено, там страшные вещи делали россияне. Горите вам в аду, короче, с вами общаться, даже не хочется, до свидания. О, наркоман побежал. Прикольник. <связывая> Пиво и косяк. Да, просто пыхаю много. Охуенный план. Хотите закинуться? Послушал аудиокнигу, а потом еще фильм посмотрел. А Смотрел? Именно, а как именно книга называется? Морфий, Морфий. Есть такая неоченька, я такого не слышал, Булгакова. Булгаков от Морфий. А, я обязательно... Понял. Фильм от книги отличается, то есть вот я аудиокнигу слушал, и я потом фильм посмотрел, ну, отличается сюжет полностью, как бы, очень различный, но интересно, очень так правдоподобно все знает. А фильм чье производство? Ну, российское, российское производство, сейчас расскажу конкретно. О, вот, видишь, вот на ютубе на набирается вот, Морфи, и вот, вот этот вот фильм, uh -huh. вот, вот он, типа, тут просмотров 1,6 миллионов. А, это 145, это новый, да? вот, 5 лет назад там, да, написано было? На, ну, 5 лет назад в ютубе он появился, а книга, вот год назад, вот Морфи Булгаков, вот книга есть, вот, uh -huh. Морфи Булгаков, вот, на ютубе, знаешь. Понял, все, запомнил, закрепил. За это? Сейчас начну тогда гуглить. Только... Морфи, тебе надо запоминать, что такое морфи. Я... Ты, ты по-любому шарялся за свою жизнь не раз. Рассказывай. Рассказывай. Давай, всего хорошего, пошел фильм, искать. Это гляну перед сном. Бывай.